Нет отчислений ни на компанию, ни на администрацию. Все сто процентов деньги распределяются в сеть. Это от партнера к партнеру идут. Пополнение и вывод со всех карт Российской Федерации. Подключен pr кошелек Perfect Money, подключена приказса и есть внутренний перевод между кабинетами, что облегчает работу нашей компании и нашей, э, наших команд вывод у нас ежедневно и выходные и праздничные дни маркетинг вебинары по маркетингу ежедневно кроме субботы и воскресенья есть сервис с инструментами для онлайн бизнеса он подключен у каждого партнера нашего компании есть чаты компании и прямая связь с администрацией дорогие партнеры значит обращаю ваше внимание а те, кто не знает, где находится пользовательское соглашение оферта, оно находится на главной странице сайта в самом низу. Пожалуйста, изучите и правила пользовательского соглашения. И прежде чем делать какие-то действия, подумайте над чем. Идеал М – это проект, цель которого – повысить благосостояние каждого человека. Участник обязуется соблюдать условия настоящего пользовательского соглашения. Бизнес начинаем с заполнения профиля. Кошелки прописываем без ошибок. Ставим на вывод в кабинете, где заработали. Вывести с кабинета больше, чем заработано, невозможно. Участник осуществляет все финансовые операции по собственному желанию, а значит – и внесенная сумма по возврату, сумма возврату не подлежит. Администрация имеет право заблокировать любой кабинет за подозрительное действие, а также любые другие действия, которые могут нанести вред существованию и развитию нашей компании. Кабинеты с логотипами других проектов, карикатурами, нецензурными выражениями и также обращаю ваше внимание никаких аватарок с детскими фотографиями вы что хотите подвести нашего руководителя компании к уголовному кодексу немедленно всем кто выставляет вот эти картинки как можно своего ребенка поставить на аватар значит будут кабинеты блокироваться без предупреждения и переманивая в другие проекты, значит, одна жалоба, предупреждение, а вторая жалоба уже блок и банк из чата. Все. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Что же такое наш идеал? Как же идеал М? Как же здесь можно заработать большие суммы денег? У нас более 27 тысяч кабинетов в компании выплачивается ежемесячно миллионы рублей через платежные системы. Это радует и администрацию, и всех наших партнеров о том, что есть такая возможность заработать себе деньги, погасить и кредиты, и ипотеку. Только правильно нужно поставить цель. Можно поехать и путешествовать. Да мало ли куда нужны людям большие, огромные суммы денег. Можно купить жилье, можно купить себе транспорт любой. Но прежде всего будьте добры, поставьте себе правильно цель. И сегодня я хочу вам просто подсказать, как правильно... По смарту поставить, правильно поставить себе цель. Это первое, что это конкретность. Максимально конкретная формулировка. Представьте, что вы получили достижение этой цели, поручили достижение этой цели Джину. Нужно, чтобы он понял вас однозначно. Измеримость, это измерить, измеримые какие, как, критерии цели должны быть указаны в цифрах. Мы должны знать, как мы будем их измерять, и будут ли точные методы измерения. Достижимость, о достижимости цели можно судить только, если она будет измерима и конкретна. Актуальность мы должны понять, действительно ли вам нужна эта цель, которую мы перед собой ставим. Будет ли она заряжать вас энергией? И, конечно, элементируясь по времени, необходима конкретная дата, которая Цель должна быть достигнута. Я думаю, что это вам немножко поможет. Ну и начнем мы презентацию именно с нашей программы, основной программы «Идеал М-Мини». Мы стартовали с этой программой. Наш путь нашей компании начинался именно с этой программы. Здесь, как вы видите, перед вами 5 рабочих столов, а шестой стол – это полностью зарплата. И обращаю ваше внимание, все, что зеленым, это все деньги идут на вывод. С каждого второго партнера на всех пяти столах у вас будет ваша зарплата. Каждый второй партнер, который будет приходить и становиться на это место – вы будете получать довольно-таки хорошие деньги. Итак, вход открыт в любой стол. Вы можете заходить на один, вы можете на два, вы можете на три, вы можете зайти на первый и четвертый, вы можете зайти на второй и четвертый, вы можете на первый и пятый зайти. Это вы выбираете себе именно стратегию, по которой будет работать вся ваша команда. Ну, а моя цель показать вам с наименьшей суммы и дойти до большей суммы. Итак, вход в первый стол полторы тысячи, во второй три тысячи, в третий шесть, в четвертый двенадцать, в пятый двадцать четыре и шестой это ваша зарплата, пятьдесят тысяч. Первый партнер, как только к вам приходит сюда, это и деньги идут накопления. И со второго партнера. Вы возвращаете свои полторы тысячи на баланс для вывода. Вот сюда бы я всегда, ну вот у меня всегда в моей командах покупаем сюда клона. Вы можете поставить себе сюда третьего партнера. И переходите в третий стол. А здесь уже начинает работать наша реферальная программа на три уровня в глубину. Итак, поставили ноги на ширину плеч и четким Размеренным шагом пошли. Первый партнер, эти 3000 идут в накопление. Со второго партнера 1000 получает ваши два спонсора и получаете вы. И как только к вам прибежала вторая линия, вы получили 3000. Как только пришла к вам третья линия, вы получили 9, 9000. Итого... Вы только со второго стола заработали 13 тысяч. Третий партнер дал вам переход в третий стол за 6 тысяч. Итак, первый партнер, эти шесть идут накопления. Со второго клон летит по вашей броне именно туда, куда вы выставите. Вы его можете выставить и под своего личника. Вы можете поставить и под вторую, и под третью. Вы через поисковик смотрите полностью свою структуру и видите, куда можно поставить и продвинуть э, партнера, продвинуть свою команду. Итак, вы получили, вы же тоже спонсор, тоже будете получать спонсорские вознаграждения. Два ваших спонсора получили по 1000 рублей, вы получили 1000 рублей. Вторая, вторая линия пришла, вы 3000, третья это 9000. Итого, также 13000 с третьего стола. Третий дал переход в четвертый стол за 12 тысяч. Первый партнер 12 тысяч идет в накопление. Со второго вы получаете сразу 7 тысяч. По 2,5 получает ваши два спонсора. Вторая линия 7500 и третья линия 22500. Итого 37 тысяч только с этого стола. Третий партнер дает переход за 24 тысячи в пятый стол. Первый 24 тысячи идет накопление. Со второго партнера 3 000, по 3 тысячи получают два спонсора. Клон летит за 6 тысяч по вашей броне. 10 тысяч получаете вы. Вторая линия пришла у вас. 9000, третья линия пришла, 27. И плюс эти 2000 прибавляются в накопительный баланс, потому что 2424 24 это 48. И плюс 2 с накопительного и дает переход в, 3, в 6 стол за 50 тысяч. Первый партнер 35 на баланс для вывода. За 15 тысяч у нас идеал М-макси. активируется. Крутая площадка. Со второго партнера 50 на баланс. С третьего партнера 50 на баланс. Итого с одного лишь этого стола вы заработали 135 тысяч. Пройдя всего лишь один круг. На слайде расчет сделан 3 на 3. Вы проходите всего лишь одним бизнес местом и зарабатываете 244 тысячи, плюс ваши реферальные вознаграждения, которые спонсорские, вернее, вознаграждения будут сыпаться вам без конца. Вы, их невозможно просто сосчитать, эти спонсорские вознаграждения. Это очень хорошая программа, и тех партнеров, которых нет на этой программе, Ребята, всем советую. Очень хорошая программа. Вы даже посмотрите. 3927. Вот и посчитайте. 27 партнера У вас 13 и 13, 26 и плюс полторы. Круто, круто. Следующая наша программа. Это тоже наша основная программа на 15000 вы перешли из идеал мини и можно же точно также покупать эту программу а за 15000 ход первый стол 15 второй стол 30 третий 60 четвертый 120 и пятый 240 ну а шестой 500 тысяч если кто-то хочет купить сразу шестой стол приглашать на 500 руб на 500 тысяч сразу же. Итак, первый партнер, как только приходит к вам на это место, эти идут деньги в накопление. А вот со второго вы пять тысяч получаете на баланс для вывода и за десять тысяч фабрика клонов активируется. Тоже хорошая крутая площадка. Третий переход это... Третий партнер дает переход во второй стол. А здесь, как я уже говорила, начинает работать программа на три уровня в глубину первый партнер 30 в накопление со второго вы получаете 2 спонсора по 10 и вы 10 тысяч на баланс для вывода пришла вторая линия вы получили 30 пришла третья вы 90 и третий партнер дал переход за 60 тысяч в третий стол на втором столе вы заработали 130 тысяч. Первый и второй, третий дает переход. Здесь со второго клон летит по вашей броне. Куда вы выставите бронь, туда и встанет. 10 получаете вы, 10 получает два спонсора. Вторая линия пришла, это 33, 90. Вы перешли на четвертый стол. Вы также заработали с третьего стола 130 тысяч. Вот и считайте. 3,9, 27. семь партнеров. У вас 130, 130 и 5 тысяч. 265 тысяч. Круто. Первый партнер эти идут 120 тысяч накопления. Второй партнер приходит, по 25 получает два спонсора. Вы получаете 70, вторая линия пришла, 75, третья линия пришла, 225. Третий партнер дает переход за 240 тысяч в этот э, стол, пятый стол. На четвертом столе вы заработали 370 тысяч. Первый партнер в накопление 240, со второго идет клон по вашей броне на третий стол плюс 2000 идет 2000 20 тысяч идет в накопление и вы получаете 100 тысяч по 30 получает ваши два спонсора вторая линия пришла 90 третья пришла 270 и третий дает переход за 500 тысяч шестой стол это полностью ваша зарплата с этого стола с пятого вы 460 тысяч заработали. Очень круто, ребята. Очень крутая площадка. Первый партнер. 500 на баланс для вывода. Второй. 500 на баланс для вывода. Третий. 500 на баланс для вывода. Полтора миллиона только с этого стола. Итого. Вы прошли одним бизнес-местом. И заработали 2 миллиона 590 тысяч без спонсорских вознаграждений. Их невозможно сосчитать. Еще раз говорю, невозможно просто их сосчитать. Они вам будут сыпаться и сыпаться и сыпаться. Очень крутая площадка, поэтому, пожалуйста, тех, кого нет на этой площадке, всем советую. 15 тысяч это не такая большая сумма. а Если у вас есть кредиты, ипотека, да один раз вы оплатили и начинаете работать, так вы же за один круг вы можете и погасить ваши кредиты и долги. Наша уникальная площадочка, которая с малым количеством партнеров можно выйти, тоже на хорошие а, деньги. Итак, максимани которая у нас еще есть с этой площадки, выход идеал М-банк и плюс есть выход на площадку идеал М-макси, на которую я вам только что рассказывала. Итак, первый стол стоит 5000 тысяч, второй стоит 10, и третий стол 20 Открыт в любой стол. Как и везде на наших на всех программах. И первый партнер. Эти 5000 накопления. Со второго партнера 4 на баланс за 1000. Идеал М-Банк. Первый стол активируется. Третий партнер вам дает переход за 10000 во второй стол. Первый 10 накопления. Второй 10 на вывод. Третий переход за тысяч. Первый. У вас идет реинвест в первый стол. И плюс активируется за 15 тысяч. Это крутая наша площадка. А если вы там есть, то ваш клон станет по вашей броне. Куда у вас выставлена бронь, туда и станет. А вот второй партнер и третий партнер вам принесут по 20 тысяч на баланс для вывода. И давайте подведем итог. Первое самое главное. Вы... Одним выстрелом всего лишь за пять тысяч вы заработали 54 тысячи. Вышли в шикарную программу «Идеал М-Банк» и в крутую программу «Идеал М-Макси». Сразу убили сколько? Трех зайцев одним выстрелом получили 54 тысячи и плюс выход. Хорошая, прекрасная наша программа. Ну и наш любимый, неповторимый идеал М-банк. Перед вами три стола. И денежный клонопад, который... Наша глобальная десятиуровневая матрица, которая заполняется слева направо на свободные места, а начисления идут по расстановке. Итак, первый стол стоит 1000 рублей, второй стол стоит 2500 и третий стол стоит 5000. Итак, я, например, сейчас вот в данный момент, не актуален он, этот первый стол. Вы приглашаете на 3000. За 500 рублей клон сразу же покупает сюда в кланопад и покупает второй стул. И как только первый партнер приходит сюда на это место, эти 2500 в накопление. Со второго 2000 на вывод и второй клон летит в клонопад. Третий партнер дает переход за 5000 в третий стол. И как только к вам приходит на третий стол первый партнер, реинвест идет за спонсором. В первый стол. 2 500 на баланс для вывода. За полторы тысячи активируется идеал М-Мини. Второй Ринвест идет за спонсором. Первый стол. 3500 на баланс для вывода. И летит третий клон. Клонопад. Третий. реинвест за спонсором. Первый стол. 4000 на баланс для вывода. И давайте подведем итог. У вас 3-9 партнеров. Командных. Не лично приглашенных. А именно командных. Вы заработали сколько? 12 тысяч. Плюс куда вышли, три клона запустили в клонопад и вышли в идеал М-мини. нашу программу. Шикарная программа, которая вот так, вот так можно сейчас сокращать количество приглашенных партнеров. Как же проводится, э, про начисление производится у нас на денежном клаванпаде начисление проводится по расстановке. Первый уровень, когда приходит к вам, вы получаете 150 рублей. Второй уровень, когда приходит, вам начисляется 450 рублей по 50 рублей. Третий, вы с третьего зарабатываете 1350, с четвертого 4500, с пятого 12 сто пятьдесят, с шестого тридцать шесть тысяч. Итак, с десятого уровня вы получите 2 миллиона девятьсот пятьдесят две тысячи четыреста пятьдесят рублей. Это каждый клон, который вы запускаете сюда, в клонопад, вам в будущем принесет 4 миллиона. 428 восемь 600 рублей. Вы, наверное, все уже увидели, ощутили на себе, что такое кланопад и как он работает. И начисление по 50 рублей сыпется и сыпется и сыпется. Чем больше вы будете запускать сюда своих клонов кланопад, тем больше будут у вас начисления. Многие из нас полагают, что достигнув стабильности, полностью могут управлять своей жизнью. Но, увы, вас ждет большое разочарование, друзья. Давайте сравним нашу жизнь с рекой, полноводной, большой рекой. Наблюдав за рекой, вы увидите, что она всегда в движении, она всегда разная. Уровень воды, скорость течения, прозрачность. А что будет, если где-то сделать за пруду? Правильно, образуется запахлое болото. Чтобы стать успешным, счастливым, самодостаточным, вам нужно научиться работать с постоянными изменениями, которые происходят у каждого в жизни. Нельзя цепляться за иллюзию стабильности. Надо не просто меняться, а самим создавать перемены. Это прямой путь к большим достижениям. Именно поэтому в нашей компании будет развиваться и дальше. Только в движении вперед мы видим залог нашего успеха, нашей компании. Некоторые партнеры все время говорят, за сколько можно открывать этих программ. Ребята, наша компания развивалась, развивается и будет дальше развиваться. Мы не будем а, затхлым болотом. А все время будем идти вперед. Я хочу сегодня поделиться с некоторыми, наверное, партнеры одной басней, которая, ну вот меня, например, у меня такое бывает, да я и думаю, не только у меня в команде, а есть такие партнеры, которые пришли, просятся сами в команду, пришли, зарегистрировались, активировались. И все, пропали без вести. Как только проходит, подходит, нужно делать какие-то действия, партнеру невозможно ни не дозвониться, ни дописаться, трубку не берет, на контакт не выходит. И вот я сегодня вам хочу прочесть одну басню. Одному китайцу в детстве подсказали, что в 36 лет он станет богатым. Родители и вся деревня радовалась, что у них такой человек будет жить и всем помогать. Он не стал ничему учиться. И так богатым будет. Жил в ожидании. Родители его кормили, потом они умерли. Китаец пройдал дом, все проел и стал жить шалашей. Жители его подкармливали, ждали, пока богатым станет. Исполнилось ему 36 лет, а богатства все нет. Соседей кормить перестали, и пошел в лес ягод поискать. На обратном пути свалился в яму. Можно было бы ступеньки выкопать, выбраться, да лень. Так и умер. Попадает этот китаец на небеса. И сразу же к богам с претензией. Обманули, обещали, где деньги. Стали боги смотреть по книгам судьб. Все сходится. Тридцать шесть лет выписано китайцу богатство. Вызвали хранителя золота. Тот и говорит, богатство в наличии. Проблема с получателем. Хотели делу его помочь, так у него дела нет. В яму, в лесу клад подбросили, надо было только копнуть. А он взял и помер. Так и не получил китаец богатство. Ну, конечно, всем это знакомо. Часто вам пишут, что хотят работать и пропали. Нет их уже. И кто им виноват? Все. Мы все. Вы все предложили. Надо просто начать. Вывод. Тот, кому надо, вас достанет и ночью. Вот, ребята, вот такая вот басня. И еще хочу вас, вам сказать, что побольше общайтесь. Люди и деньги в бизнес приходят только через других людей. Необщительные люди крайне редко становятся успешными и богатыми. Побольше общайтесь, побольше говорите в мессенджерах, знакомьтесь, заводите новое знакомство. Еще раз говорю, говорите голосом, говорите голосом и говорите голосом. Всегда боритесь до конца. Даже если кажется, что вы уже ну, проиграли. Но всегда боитесь, Никогда не сдавайтесь. Нельзя вернуться в прошлое и изменить свой старт. Но можно стартовать сейчас и изменить свой финиш. Три жизненных правила. Если вы не сделаете шаг вперед, вы не сдвинетесь с места. Если вы не спросите, вы не получите ответ. Если вы не попробуете, вы не добьетесь цели. Не надо бояться больших расходов. Надо бояться маленьких доходов. Спасибо огромное вам за внимание. Всем желаю успехов в достижении поставленных целей. С вами была Ольга Авзуманян и компания «Идеальный маркетинг».